Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В Саратове суд приговорил к восьми годам вора в законе Бесика Квинихидзе за поборы сосужденных. Саратовский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы 39-летнего вора в законе Бесика Квинихидзе, известного в криминальной среде как Беса Рустовский. Об этом сообщает издание «Версия» Саратов со ссылкой на пресс-службу суда. Авторитет будет отбывать срок в колонии особого режима. Он признан виновным по статье 210. Один УК РФ – занятие высшего положения в преступной иерархии. Суд установил, что беса Рустовский во время нахождения в колонии особого режима номер 7 оказывал криминальное влияние на осужденных занимаясь поборами с них в воровской общак. Деньги выводились за пределы исправительного учреждения для поддержания представителей преступного мира региона. Из материалов прокуратуры следует, что Квинихидзе был коронован в июне 2013 года, а с апреля 2019 до 8 сентября 2020 года занимал высшее положение в преступной иерархии, находясь в колониях Саратовской и Челябинской областей. Для демонстрации своего преступного статуса к винихидзе нанес на свое тело соответствующие татуировки. Его вину подтвердили свидетели. По его указанию заключенные колонии нарушали режим и отказывались повиноваться законным требованиям сотрудников администрации.